Приветствую вас, дорогие друзья! Меня зовут Алла Вишневецкая и это гороскоп для знака Близнецы на март 2020 года. В этом видео мы, как всегда, подробно и по дням рассмотрим, какие события ожидают представителей вашего знака зодиака. Начнем с вашего управителя Меркурия. В период с 4 по 16 число он. На время перейдет в знак водолей в ходе своего ретроградного движения. И в этот период у вас в жизни могут быть актуальны вопросы поездок, документов, разговоров, особенно если это касается каких-то деловых переговоров или же что-то связанное с вашими руководителями, когда нужно обсудить важный вопрос, который уже очень долго. Назревал. 10 числа Меркурий разворачивается в прямое движение, соответственно, вторая половина месяца будет намного активнее, и в этот период могут появляться как раз таки какие-то новые темы в вашей жизни. И в частности, после 16 числа, когда Меркурий будет проходить по вашему 10 дому карьеры, это будет очень эффективный период в плане постановки новых целей в плане вашей карьеры, работы, достижений. Это будет период эффективной коммуникации. В начале месяца, в период с 1 по 3 число, Венера будет делать квадрат к Сатурну и будет затронут ваш 11 и 8 сектор гороскопа. Это время может оказаться довольно напряженным в эмоциональном плане. Либо будет много работы, либо не будет времени отдыхать, но также оно затронет э, тему финансов В этот период желательно не делать крупные покупки. 5 числа Венера переходит в знак Телец по 3 апреля. Телец — это ваш двенадцатый дом, соответственно, ваш отдых, досуг будет связан с теми темами, когда вы можете просто абстрагироваться от всех дел. И лучший досуг — это уединение. И, скорее всего, в этом месяце вы будете ценить то время, когда вы можете остаться наедине сами с самим собой, когда вас не будут дергать, когда вы сможете отключиться от соцсетей, от активного общения. В целом, скажем, вы будете совмещать решение, активное решение каких-то важных для вас вопросов с периодами восстановления и уединения. Восьмое, девятое число — очень интересные дни с астрологической точки зрения. В этот период Солнце будет соединение с Нептуном в вашем Десятом Доме, а Венера будет в соединении с Ураном в Двенадцатом Доме. Это может дать неожиданности в личной любовной сфере, а также неожиданности, связанные с финансами. В то же время соединение Солнца и Нептуна в Десятом Доме может дать вам осознание вашей мечты цели, которые вы хотите продвигаться дальше. В целом, личная жизнь на самом деле может быть не настолько актуальной для вас в марте месяца. Скорее всего, вы будете ставить перед собой больше задачи, связанные с работой, карьерным продвижением, и будут вопросы, которые будут более для вас выглядеть важными, чем просто личная жизнь. Также Повторюсь, активно можете обсуждать вопросы, связанные с поездкой куда-то, либо с покупкой, бронированием отеля, билетов и что-то в этом роде. 9 числа будет полнолуние в Деве в вашем четвертом доме. Полнолуние — это всегда кульминация либо завершение какого-то процесса. Это своего рода итог. И четвертый дом ⁇ это семья, недвижимость, родственники. Соответственно, вы получите итог по этим темам. Например, решится очень важный вопрос, который касается жизни вашей семьи. Например, это вопрос переезда, покупки недвижимости. Может произойти какое-то очень важное событие в жизни вашего ребенка или вашего супруга, супруги. Это период, когда появляется определенность в каком-то вопросе, к которому вы очень долго шли. Период с 11 по 14 число очень активный для вас. В это время Солнце будет в благоприятном аспекте к Плутону и Юпитеру, и в то же время Марс будет аспектирован Нептуном. И в этот период вы можете ставить перед собой определенные цели и активно продвигаться к их достижению. В это время кто-то может, например, либо контролировать ваши действия, либо по списку требовать выполнения каких-то пунктов. В целом будет такая ситуация, что вам нужно будет собраться для того, чтобы выполнить какую-то задачу. Но собраться и все делать по пунктам будет довольно сложно. Это больше такой творческий период, когда вы действуете по своих ощущениях опираясь на эмоции и интуицию, чем на логику. И этот момент нужно учитывать. Вы можете быть немножко рассеяны в этот период, хотя обстоятельства будут требовать от вас собранности. 20 числа Солнце переходит в знак Овен, в ваш одиннадцатый дом, и конец месяца обещает быть очень активным в плане коммуникации с друзьями, общения с единомышленниками, а также это период, когда вы придете к желаемой цели. Если вы, например, в первой половине месяца что-то активно планировали, обсуждали, к чему-то готовились, то в конце месяца вы уже получите результат, и это уже будет целенаправленное. Движение к тому, чтобы получить то, к чему вы так долго шли. 20 числа Марс начинает свое соединение с очень важными планетами. Это и Юпитер, и Плутон, и Сатурн и это соединение будет продолжаться до конца месяца и даже еще в начале апреля оно будет длиться. Соответственно, это период, когда тема финансов других людей будет очень актуальна в вашей жизни. И это может проявляться как тот момент, что кто-то вам будет давать деньги, либо вы будете жить в это время за чужой счет, например, приедете к кому-то в гости. Это может быть период, когда вы будете брать деньги в долг, либо сами будете кому-то одолживать. То есть какой-то определенный обмен энергии в виде финансов будет присутствовать в этот период времени. Если рассматривать это соединение в контексте личной жизни, то в этот период могут возникать определенные сложности во взаимоотношениях, трения, когда нужно искать общий язык, несмотря на какое-то внутреннее ощущение раздражения. 21 и 22 числа ваша планета Меркурий будет в аспекте к узлам, и к Урану. Это будет для вас очень интересный период, когда могут возникать новые идеи, новые интересные предложения. Может, кстати, быть поездка интересная куда-то. В целом будет затронут ваш десятый дом, так что вы можете использовать в своих хороших целях какие-то предложения, эти дни дадут вам четкое видение перспектив на ближайшее время. Так что будьте очень внимательны к событиям и разговорам, которые происходят в этот период. 22 числа Сатурн, очень серьезная, строгая планета, переходит из знака Козерог в знак Водолей, ваш девятый дом. И это очень важный транзит, который во многом будет менять определенные акценты в вашей жизни на ближайшее время. Поэтому я обязательно сниму на эту тему отдельное видео. 23-24 число достаточно легкие дни, когда вы обязательно должны найти возможность, чтобы отдохнуть. Это могут быть какие-то приятные эмоции, впечатления, поездка куда-то, встреча с интересными людьми. К тому же 24 числа будет новолуние в Овне, в вашем 11 доме. Это очень хороший дом, который обозначает наше общение, взаимодействие с друзьями, единомышленниками. Это дом, который отвечает за получение результата в каком-то деле и дальнейшее видение ситуации. Соответственно, новолуние поможет вам обзавестись новыми знакомствами. Это период, когда вы можете очень хорошо ужиться в какой-то среде. Например, если вы устроитесь на работу в новый коллектив, то по данному новолунию вам будет очень легко интегрироваться и, соответственно, взаимоотношения с коллегами будут очень хорошими. Обращайте только внимание на 26 число. В этот день Солнце будет в точном соединении с Лилит, как раз таки в вашем 11 доме. И в этот день, в принципе, могут возникать недоразумения с другими людьми. Поэтому старайтесь в целом не ставить какие-то повышенные требования и чересчур большие ожидания от вот этих новых знакомств. Старайтесь все таки эмоции оставлять на второй план и не слишком откровенничать с теми людьми, кого вы мало знаете. 28-29 число — очень удачные дни в финансовом плане. В эти дни Венера будет в благоприятном аспекте к Юпитеру и Плутону. Поэтому в целом это дни, когда вы можете получать подарки, очень много внимания со стороны других людей. И в целом точно так же вы можете и сами быть склонны к тому, чтобы покупать какие-то презенты, в целом, это аспекты, которые располагают к тратам, и обычно они оправданы, и действительно эти покупки выгодны. 30 числа Марс переходит в знак Водолей, ваш 9-й дом, и будет находиться в этом знаке по 15 мая, полтора месяца. Девятый дом отвечает за другие страны, другие культуры, за мировоззрение, процессы обучения, поездок, и в целом, скорее всего, так или иначе, что-то в вашем сознании будет меняться в этот период, вы можете активно изучать какое-то новое направление. Это хороший период для повышения квалификации. Так как в начале своего прохождения по знаку Водолей Марс будет идти в соединении с Сатурном, это период большой ответственности за то, что вы говорите. Вы можете в этот период активно сами чему-то обучаться, либо обучать других. Это время, когда нужно соблюдать правила, закон, когда нужно очень внимательно относиться к бумажным делам, к документам. Ну что ж, на этом буду заканчивать данное видео. Очень надеюсь, что оно окажется вам полезным. Будем с вами на связи. Пока-пока!